Привет, друзья! Я рад приветствовать вас на канале Капитан Герман. И мы начинаем новый выпуск, в котором мы в очередной раз расскажем, как проходит один день в раю. Или, как говорят э, яхтсмены, one day in a paradise. Ну что, погнали! Сам ролик у нас начнется с завтра. А сегодня у нас есть небольшой тизер. Сегодня Дина утопила телефон, и завтра мы полезем его доставать с дна морского, с днища. А сегодня я вам говорю, добро пожаловать в наш новый ролик. Что ты здесь делаешь? Чего ты такая довольная? Скажи, пожалуйста. Я жду своего кофе. Я застелила постель. Хоба. Хоба. Иди, может, ты сделай сегодня. Это ужасно. Давай, камон. Так, мы пользуемся кондиком. Надо его сейчас отключить, потому что холодно. Видите, вот сейчас опустилась температура до 24 Mm. Life is mm. <звук> <звук> у нас Дима сейчас сказал, что едет в Порто-Белла, а у нас закончились деньги наличные, поэтому мы выдали Диме банковские карточки, и он едет в Порто-Белла. Он едет туда на шопинг, ну и заодно снимет нам денег. Поэтому мы сегодня не едем в Порто-Белла. А просто занимаемся дома повезло. своими делами. Тебе повезло. Не, я на самом деле сейчас выберу свой утренний. Ютуб. Ютуб, да. И буду клеить ракушки. С самого утра? Ну, кто рано встает, того все хорошо. По-разному, это по-разному я... бывает. Ну, в моем случае. Ну что, вот и время пришло проверить все свои сообщения вместе с чашкой утреннего кофе, потому что из-за разницы во времени, э, когда я просыпаюсь, уже все произошло. И уже э, там тысячи сообщений на YouTube, в фейсбуке и везде ждут меня. Ну, где-то на часик вот у меня такое развлечение. Может быть, еще один кофе сделаю. Как пойдет? Что ты там кривляешься, Диночка, как сзади пойдет, за камерой? Как пойдет. Ух, короче, вот у нас пакетосик с вкусняшками. Дима нам купил еды в Порто молоко и прочее. И хоба, баблицо снял. И затем, класс, класс. В любых маринах иногда бывают вопросы между разными лодками. Вот у нас сейчас есть одна, напротив стоит катамаран Санриф. И э, они занимаются ремонтами тика на палубе. То есть у нас сейчас вся лодка, вся, блин, в рыжих, в этой перхоти рыжих, блин, которые они сандят тик. Я сходил в марину, они сказали, ну, естественно, это все фигня, нужно это прекращать. Сейчас они звонят, звонят владельцу катамарана и останавливают работы. Ну, или перевезут его куда-то в другое место, потому что, ну, ему же тоже нужно. То есть мы же не такие м которые против этого всего мы просто против того чтобы это мешало всем остальным потому что ветер идет с их стороны и заваливает Ну я вам сейчас покажу они там прямо такой ремонт затеяли вот у нас сейчас лодка полностью покрыта вот этой вот желтой желтым мусором вот вы можете посмотреть одна машина чтобы резать тик и он у них там стоит вторая на палубе и они режут и у нас вот вся лодка в говне я сходил в Марину, потому что они же пилят тик Вот на этом санрифе И здесь все, блин, в желтой перхоти Все лодки Я подошел к Брайану, он сказал, что сейчас он это все остановит Потому что это фигня Он же на ветрено. У нас тут только что случилось Небольшое горе-беда Дина уронила телефон В воду Причем уронила его так Он тут лежал ну, на столе И он сделал так прыг-прыг-прыг-прыг бульк и вот Дмитрий говорит, что он сейчас туда нырнет и возможно его достанет но так как это было еще когда было вчера темно то сейчас есть шанс вчера видимости не было совсем а сейчас хорошо видно все ну что, хочешь туда лезть что ли? Так, ну вот, Дима готов. Помочь? Я прохожу? Да прохожу. Да. Иди на днище, Днищеброд. А, подожди якорь. Так, ну что, вот я тебе якорь опускаю. Якорь нам нужен. Ага. Ты как на дно зайдешь, ты за якорь подергай, я тебе его отпущу, еще два раза дергаешь и... Всего нашел. Вот, вот, вот <связан> ваш телефончик. <связан> я думаю, что ему все. Ну да, я же, тоже думаю так. Это... это ваш вообще? <связан> да. <связан> <связан> <связан> опа Ну, там глубина больше 10 метров, поэтому я думаю, что там все. Ну, во всяком случае, мы сделали все, что могли. Слушай, ну я его еле нашел в конце, на самом деле он там знаешь, уголок прям такой из ила торчал я даже, он да... прямо полностью зашел туда ага вот туда прям так Раз ну, и понятно бегал. ночью тогда неудивительно что ничего не получилось да это, ну, недалеко но ну, я рукой же лазил там ну там вообще ничего не видно было то есть там на полметра даже не видно было сынови oh. oh. ну, я думаю ему все ну, я думаю все, но... Тин, дело из него это а его вокруг него ракушки А ты подписался на канал? Подписка, колокольчик. Проверить обязательно. Вот это вот, смотри, какая штука, на шашлык, например. Это свинина, Вот мы шли за едой, а пришли к овощнику, поэтому сейчас будем покупать еды. Это рамбутаны. А мандарины, кстати... А, вон мандарины. Fresh green. Аба. I need plastic bag. Ну что, сходили, пообедали? Ну, не совсем. Все еще голодные, но уже при запасах. Вечеринка у овощника дома. Танцуют. Витаминная, витаминная. Да. Танцует район, танцует... Не, ну тут видишь, что... мы очень вовремя шли как раз так, что мы пришли. Перед нами только один дядечка был. И это очень круто, потому что И мы, мы... первые были. Мы купили говядину. Два... где-то там около... Сколько там килограмм? Где-то полтора, наверное? Ну, около того, да. Угу. Убираем. Говядину закрываем. Дальше, погнали. Наши любимые виды. бананы, мои и мандарины, помидоры и мандаринки мы купили. Также тут их тоже достаточно много. Репчатый лук. Репчатый лук. Так что у нас здесь виноград, виноград. Здесь, по-моему, не знаю, по-моему, он дорогой, там 4 Продукт до Перу. Это перуанский виноград Impact. около 4 долларов за пачку. Зеленый лук, красный местный, перец. Перец местный. Авокадо я тоже думаю местный. Мандарины не местные, поэтому два мандарина на доллар с наклеечками. Откуда они? Непонятно. Перу, тоже перу. Перу, перу и томаты местные. Сыр местный домашний, хлеб домашний. Такой. Кесо, кесо. когда-нибудь пили батоном, да? Он дубовый? А тебя? Сейчас узнаю. Камерой! Драка. Короче. Давай пакуем это все и погнали кушать. Потому что да, я есть как уже обед. Я тоже голодная. Что, все, друзья, идемте жрать. Да, пойдемте. Диночка. Я бегу. У них, кстати, я на рекламе был нарисован борщ. Борщ. И ну, и панамский борщ. Я, кстати, думаю, что его Настя их научила готовить, потому что у них был когда-то день. А, вот, вот этого всего ага. и, и Настя там приготовила борщ и я так понимаю что это у них сейчас этот, коронное блюдо сейчас посмотрим а -а -а. в исполнении колумбийцев угу. борщ <свят> <свят> факт что сегодня будет но рекламе было А что там сегодня у них в планах А я не знаю это сейчас сюрприз будет а, еда сюрприз Короче еда одна штука на человека Пара персона Обед Обет <свят> О, прикольная какая штука Ты ее снимал? Да это буксир такой Буксир. А вон и рестик. Ресторанты. А вы здесь первый видишь? раз, да? Да, да. не мы уже были здесь в ресторане, но мы. Вы мы... на пицце ходили. За пиццей ходили. А -а. Красиво. Класный. Смотри, клевера под ногами. А -а. Сейчас она тебя оближет камеру как надо, чтобы она не запотевала. Не, не, не, не, не. А потом Дима ее следующий раз оближет уже после собаки, <laughs> чтобы она не запотевала. Дина. Дина. Дина. Дина. Дина. Дина. Дина. Не расплещи. Что это? Ммм, жусь! Это лимонад. О, что это? Это суп! Так, ну вот, мы поели. Получилось 22 доллара американских за троих. Это получается по 7,3 пара персона. Ну что, готовы поехать вечером понырять, посмотреть на красивых рыб. Пестики, тычинки, все собрано, ласты, маски. Последние приготовления, А я уже здесь по пирсу хожу и готов. Все загружено в тузик. И мы готовы ехать. Друзья, вот и подошел к концу еще один день в раю или, как говорят яхтсмены, и назр-day in paradise. По факту у нас есть один утопленный iPhone Дины. Скоро мы поедем в колонну, наверняка покупать новый, потому что без телефона в современном мире жить таки достаточно тяжело. Uh, мы покупались, я надеюсь, что музыкальные треки, которые мы для вас использовали в музыке, uh, в наших видео, они вам зашли. Дальше мы их в любом случае будем использовать, потому что они мне нравятся. Дине, кстати, тоже. Дина, тебе нравится? Ну да, но мне помелодичнее нравится. Тут я пропустила. Ну, Слишком в общем, ритмично. это придется вырезать. Друзья, не забывайте проверить подписку, проверить колокольчик, пишите комменты. Буду рад вам на них на все отвечать. Кто это пилит? Друзья, не забывайте проверить подписку, колокольчик, пишите комменты. Буду рад ответить вам на ваши сообщения. И до встречи уже через несколько дней. Пока!